Опа, отлично. Всем привет! Сегодня я решил попробовать новый формат видео. Напишите в комментариях, что про него думаете. Я решил избавиться совсем от монтажа и просто дать максимум мыслей, которые у меня есть в голове, надежды, что кому-то они пойдут на пользу, ибо мне они сейчас очень сильно помогли. О чем сегодня буду говорить? Сегодня буду говорить про перфекционизм. Меня часто на консультациях спрашивают люди, что рассказывать, когда спрашивает про слабую сторону в карьере. Рассказывать нужно что-то, что действительно факап – но факап, который вы начали исправлять, и который вы исправляете достаточно успешно, что вы можете показать результат. Не стоит говорить о том, что вы хардворкинг, такой трудоголик, и это мой минус. но потому что это нифига не минус. как бы, Ну, круто, что вы много парс. Не стоит говорить, что вы там добрый человек, если вы не можете объяснить, почему это факап. Но если можете, то стоит. И я сейчас расскажу про свой факап. Я вам расскажу про факап перфекционизма. Казалось бы, тоже могут сказать, ну ведь перфекционизм – это здорово, это значит, что ты внимательно к деталям выдаешь отличный результат везде и всегда. Да, можно и так сказать, в консалтинге он полезен, но при этом из-за него иногда возникает зацикливание, и ты идешь по совсем неверному и супер неэффективному пути. И я сейчас расскажу про это пример. Те, кто давно подписан на канал, помнят, что мы завели канал аж в бородатом 2017 году, 21 января, и постепенно двигали качество контента, начиная от записи буквально на веб-камеру, без света, без всего, и заканчивая уже тем, что и сейчас. А что и сейчас? А сейчас есть дорогущая камера, на которую мы все записываем. Есть Телесуфлер. Есть сценарии, которые я зачитываю. Сейчас вот, например, его нет, кстати. Обычно есть. Есть установка света, вообще сетап всей нашей студии, которая у меня занимает целый час. А собрать студию занимало еще несколько дней. Написать сценарий. Нужно найти сценариста, которые это напишет. Это тоже стоит денег. Сценарий пишут. Потом я это все снимаю несколько часов. Потом отдаю монтажеру. Монтажер это все делает. Минимум это стоит 5000 рублей. Еще и монтажер часто пропадает. Нужно искать нового монтажера. В итоге... А еще, конечно, бывают всякие факапы, типа неправильный фреймрейт поставил на запись видео, получил мерцание сзади, видео невозможно исправить, несмотря на кучу плагинов, которые я пытался купить, чтобы это починить, и э, пересъем еще 5 часов. То есть в результате на съемку одного видео можно потратить, там, типа, недели две или три, сейчас, как мы делаем, опоздать со всеми сроками, например, к «Черной пятнице» видео мы не успели выпустить, расходы на него порядка 20-30 тысяч рублей, и, внимание, когда мы выложили последнее видео, от нас отписались 15 человек. То есть мы, по сути, вложили где-то 30 тысяч рублей, и там еще кучу времени, и три недели ждали, чтобы был результат в минус 15 человек. А недавно совершенно я узнал от своего товарища Алекса из команды Робот, что они умудряются делать э, видео за 5000 рублей. Причем это сценарий, э, диктор, он не сам зачитывает, это диктор, э, монтажер. Все это за 5000 рублей. И при этом они умудряются даже на англоязычном канале за полгода набрать 55 тысяч подписчиков. Тогда как у нас на канале за 4 года их даже 40 еще не набралось. А помните, в 2019 году я ставил цель, вот мы наберем 100 тысяч человек, э, не набрали. И к 20-му не набрали, и что-то похожее, если все будет продолжаться как есть, к 21-му тоже не наберем. Потому что видео куча денег забирает, куча времени, а публикация происходит супер редко. А все почему? К чему я вообще вот этот вот нытье устроил? К тому, что это и есть как раз перфекционизм. Мне тяжело заставить себя выпустить видео некрасивое и не идеальное, потому, что... потому что некрасиво, потому что хочется, чтобы было очень круто. И чем дальше, тем еще более круто хочется. То есть, я не знаю, в какой-то момент, если я буду продолжать этот же тренд, мне захочется снимать на камеру Red или Alexa, например. Звать крутых монтажеров, цветокорректоров. У нас на некоторых э, видео уже работают цветокорректоры и так. Э, писать длиннющий сценарий — это вообще уже начинается какое-то кино для ютуба. Кино для ютуба. Что за глупость, если при этом еще и люди отписываются? Э, и, в общем, теперь... Это был мой факап из истории о моей отрицательной черте в карьере. Теперь э, восходящий тренд. Восходящий тренд решил как раз начать сейчас. И посмотрим, насколько он пойдет восходящим. Я теперь буду снимать видео супер простые, за исключением парочки, которые сейчас в пайплайне нужно доделать. Будет видео на одну камеру, максимум может быть переключение на две, практически без монтажа, э, и все это будет просто хороший контент. Я буду стараться делать именно хороший и интересный контент, а продакшн упрощу, я заставлю себя не быть перфекционистом. Это тяжело, но если хочешь расти, ты должен себя пинать, заставлять делать то, что тяжело, и таки побаровать свою слабую черту в карьере. Собственно, если у меня это получится сделать, допустим, через полгода, я смогу выкладывать видео простые, но при этом интересные люди будут смотреть, лайкать, комментировать, ну, кстати, полайкайте и покомментируйте, и на количестве просмотров и вообще на фидбэке это как-то отразится, то значит, я начал эффективно бороться со своим перфекционизмом. И я смогу эту историю рассказывать на интервью, если мне куда-то на интервью придется ходить. Если же через полгода все останется точно так же, у меня будет суперсложный, дорогой продакшн, который еще никто не смотрит, и видео, которое мы выпускаем раз в N месяцев, то, извините, э -э, перфекционизм я свой не поборол. Ну, тем хуже для меня. Э -э, поэтому, пожалуйста, те, кто подписан, те, кто более-менее за каналом следит, проследите, я даю коммитмент, что я буду выпускать часто и просто. Вот напомните мне, если я буду делать не так, и дайте мне пинка хорошенько, чтобы я таки начал снимать просто и нормально и часто. А, вот так вот. Кстати, расскажите в комментариях, как вам вообще этот формат, вот, э, то качество видео, которое сейчас будет, то да, не знаю, звук, все, э, контент, опять же без сценария, просто что приходит в голову, э, полезно вам или нет? Если полезно, поставьте лайк, напишите, о да, прикольно, полезно, что-нибудь такое еще. Если нет, об этом тоже напишите, я очень ценю фидбэк и всегда его слушаю. Ну, в общем, все. Спасибо, что смотрели. До следующего раза, который, я надеюсь, в этот раз будет сильно раньше, чем обычно. До скорого!